Злость – это сильнейший и мощнейший источник энергии. Злость, по всей видимости, является врожденной эмоцией, и маленькие дети, родившись, уже умеют злиться. Главная функция злости – это преодоление препятствий и устранение угроз. Она миллионы лет помогала нашим предкам выживать и развиваться. Но условия, в которых находится современное общество, требуют от нас всячески подавлять свою злость и агрессивные импульсы. И это, в общем, неплохо, потому что уровень насилия в современном мире минимален за всю известную, задокументированную историю человечества. Однако у многих высокочувствительных людей есть особенные трудности со злостью, потому что мы часто запрещаем себе не только ее проявлять, но часто даже и чувствовать. Ведь мы очень ярко злимся, и нам кажется, что мы можем прямо убить. А еще нам кажется, что если мы будем злиться, нас не будут любить. Поэтому очень часто высокочувствительные люди подавляют свою злость. В результате злость копится внутри. А если к этому добавляется мысль, такая идея, я плохой, я неправильный, то эта злость часто направляется на самого себя. Ведь я такой плохой, я злюсь, я не должен злиться, значит злость направлена на себя. Порой это становится чуть ли не ненавистью к самому себе и может вызывать суицидальные мысли, а у некоторых даже попытки. Вывод. Злость – очень важная врожденная эмоция, которая может давать много энергии, если правильно ей пользоваться. Но, если вы подавляете свою злость и тем более направляете ее на себя, считая себя плохим и неправильным, это может не только лишать вас энергии, но и приводить к депрессиям и суицидальным мыслям. Если же вы хотите получше разобраться в себе, в своих эмоциях, в своих состояниях, то приходите на интенсив «Активность и энергия ВЧЛ». На нем вы научитесь лучше дружить с собой, своей чувствительностью и в результате сможете стать более энергичным и активным. Участие в нем бесплатное, ну или стоит чисто символических денег. Подробная информация об интенсиве под этим видео.